ДОМАШНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА Был такой рассказ о человеке, который мог становиться невидимым. Когда-то давно четыре народа жили в мире. Короче, я решил стать добрым. Меня зовут Эр. Какое число? Я что, два месяца не выходил из дома? С этого дня вы меня больше не увидите в этом кресле. И меня ничто не остановит. В связи с карантином а? убедительно просим не покидать дом. Ну, поддержания... ну что я пытался. Кто это такой, чтобы спорить с телевизором? Я тоже хочу почитать комикс, а, я его еще не дочитал. Ты уж двадцатый раз не дочитываешь, так нечестно.